Ответный удар. Хорошо, бражник. Ого, какая машина огромная, ты что, а? Ответный удар. Где этот ответный удар, блин? Зади тебя получай, получай. ответный а удар. Мою силу я тебя копирую. ответный удар. Ты ск... Что там такое? Что происходит? Что на улице? Как себе? да да, злодей. Как я так спал, интересно. Ой, что-то так. Там музыка, как это мальчик на песенке играет. что там происходит? Я так и не понял. Елки палки. Там что-то серьезное. Ай. А возьму-ка я все я талисманы. Проведу, иду, а Почему ходу. бы и нет? Я возьму просто все камни чудес и буду их использовать. А и что вы такие громкие? Я проведу, иду, Ай, громко слишком. Вы очень слишком громкие у меня. Так, потише. Так, так, так, так, так. Туда взяли все. Робот огромный. бычкам. Стоп. Трансформация. О, Пора творить, пора творить геройство. Оху! Привет, ребятки. Это же я. Мега минотавр. Стал сопротивление. Я мальчик, кроги. мальчик, отойди, мальчик, отойди, не мешай, не мешай взрослым супергероям я с ним справляться. Иду, страх на ходу. Храните, ты тут хотя бы? Да, это я, бычок, бычок. Я кроги, к вам иду, страх на ходу. Пойду, объедини все ко мне, а, что за мысли тупые. Еще объединять я не буду. <связываться> а может, все-таки я объединю? Суперкот. Дай, дай, дай, телесман, дай, телес... так, приём, дай, дай, дай, Так, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, пожалуйста. А Леди Баг, Нет, дай, дай, Леди Баг, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Подожди? Талисман собаки, леди Богдай. Вот. привет. Привет, что ты такое, что хотел? А мне, вот это, какой талисман. Я какой талисман, что? Не знаю, а, а, а ты про Франция. какой талисман? А тебя я, кто, кто, кто такой, Френди? Ну, Холодский. Я Фроги к вам иду. Страх отбросьте на ходу. Бина, а может, своровай какой-то стильный талисман? Кстати, хорошая идейка. Софир там там занят очень сильно. Я проги к вам иду. Какой использовать талисман? Какой талисман использовать? Я даже не знаю. Прям глаза разрываются. использую используй талисман мыши У -у -у, пошурши Продите, <свист> <свист> <свист> давай один их парнишки О, а, такой, крит, да? да что случилось а Плак... ты что домич я не разгадал Плак... твой секрет лаки Плак... Я кроги к вам иду. страх броси на хату. Ну, ну? Может, переместить его вообще? Смотри, как хорошая идейка. Я его перемещу просто в воду. Оп, оп, вперед. Я кроги к вам. Орико. Слияние. Страха броси на хату. Я дважды петушок. Я про Я лечу. Я, я... я... энча Моя сила это энчантикс Прикольно у тебя сила, кстати. Мальчики, я... Прячься, Орика. Итак. Так. Итак, э -э что делать надо? Здесь с вами были все у меня. Я про это забыл. Галки, на ходу. Кролик, кролик, быстрее за мной, срочно! Мне нужна срочно твоя помощь. Кролик, это камень собаки, дырующий силы возврата. Если до чего тронется твой мяч, ты его вернешь. Используй его благо. После миссии ты вернешь этот камень чудес мне, потому что он принадлежит мне и себе. Знаешь, как им пользоваться? Короче, ты должна была его платить с кролика. Да здесь нету никого. Трансформируйся уже быстро. Трансформируйся в собаку. Выбери. Теперь возьми телесного кролика. Призови его. И если скажи Барк uh, Юнифай, короче, барк, это, барк в лав слияния. И в голове, плюс, Да. Теперь открой кроличью нору. Давай, открывай кроличью нору. Берет. Один. Отлично. Будь тихо, чтобы нас никто не видел. И идем посмотрим. Мне надоело, это дура. Фу. Эти в мне уже даже надоели. Тихо, смотри, чтобы за нами никто не следил. Ах, хорошо, вражник. За мной, за мной, быстрей. Срочно, дай мне талисман, Леди Баг. Быстрей, окей. Не заходи сюда. Деактивация. Халки, перевоплощаюсь. Давай. Отлично. Так. Теперь смотри. Иди за мной. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Смотри, чтобы нас не заметили. Так. Он слепой. Походу. Ну, вали уже отсюда. Си. Вали отсюда. Вали. Давай на свои бибибики Все свалил Теперь смотри, иди сюда Видишь эту розу? Дотронься Дотронься до нее мячиком Мячик, только не ломай Только дотронься Дотронулась? Ай okay, okay. Что? Их стало много? Ну Как? О, ладно. Стали с Четыре минуты и ладно. Я вроде к вам иду, Что вы я за бьездари? Я... Кролик, где же ты, кроледок? Кролидок, давай быстрее, я в тебя верю, чтобы ты скоро пришла. Так, где котик? А, их, но я не знаю, но мы... С... Привет, котик! Привет, э, привет деты. Это я, мистер Бак. Временный мистер Бак. О, это... Капец, оно... Ты не применял на них же катаклизм? Скажи, пожалуйста, что ты не принимал? Нет, не применял. Ой, а что, если я разом? Я знаю, как их уничтожить. Дай мне свой камень чудес, я их уничтожу. С легкостью при объединении талисманов. Риски, риски, рис, риски обнадеживают. Нет, они, они вот это, они забирают способность. То есть, если я, я использую на них катаклизм, то они заберут мою способность и будут уменьшить весь город. Мы еще с риском не, зарабр... не разобрались. Я не знаю, где, где, леди, э, Слушайте, где... Давай придержим этого мальчика. Мы, э, затыкнуть его рот. Подожди, мне нужно перезарядить камень чудес, не подглядывай. Теперь ага. воплощаюсь. Давай! Так, так, так, так, так, опа а Может, быть, тайсман, по идее, по моей книжке, сейчас посмотрю, котомобиль. Котофон. Котофон, да. По он поет. У меня есть идея! Хотя, может, это будет рискованно, А что если это и вправду рискованно? Но ну, этот риск может нас спасти. Но ну, я не хочу рисковать. А что если это силы риск? Так, наконец-то ты пришла кролидок. Да нет, стой! Нет, кот. Быстро а апорт. Скажи слово апорт. Я, страха, наша... Давай, Розу. кроли-док. Я я поставила я... я сломал. Больше ты не будешь творить, маленький. Больше ты не будешь творить зло, маленькая бабочка. Пора изгнать демона. А ну поймайся. Пока пока. Так. Супер шанс. Чудесный. Так. Пора изгнать демона. Пора изгнать демона. Чудесный миссия бак. Так, акуму мы изгнали. А, Кролидок, это не вся миссия. У тебя есть. Так. Сейчас. Калки. <плодисмент> потерпите, осталось разобраться с теми ребятами, но ну, я знаю, как с ними разобраться. тики калки, комбинакт. И теперь я пегабак. Так, суперкот. Слушай меня внимательно. Сейчас вы с э, пес-герл э, заманите их всех в ловушку. Кстати, да, у э, тебя селилась Акума, вс ⁇ тебя изгнали Акума, ну, так что советую тебе вешать. Я открываю воеш и отправляю их на солнце. Не плевать мне, все, давайте быстренько с ними разберемся. Давайте, отвлекайте их быстрее. Давайте, иди сюда. Вперед, все. Привет, ребята. Давайте, мальчики, вперед. Я немного припоздал? Ну как, немного. Совсем да. немного. Да. Все, готовьтесь. вояж. <связь> <ваяш! связь> так, ребята, у меня 9 секунд из Марс. Они, да, там. Полетают, поплавают, покушают. Чипу пели? Да, да. М -м вот это, талисман... <связь> Ух. Елки-палки. Успел. Тики! Давай! Чаки! Прячься! Мне Такс. А то есть там было солнце. Красивые кратеры туда. О, а тут машинка. Нет, я забыл то, что не мой талисман. Вперед значение, тики. Пока, тики. Большие. Увидимся в следующий раз, надеюсь. Галлопам. Ва. Ва, яш. Приветик. Так, эти а штуки это, скро... это, у... это у вас новый транспорт? Ура! Получилось, супергерой! А иди за мной. Получилось, наверное. Да, но ну тебя шутку? не было. А ну тебя не было, Вояж! Что случилось, кролик? Не что не случилось? Не что ты пришла в дом Олега? Я тебе только что его отдал. Ну у меня вот, ну, ладно, держи. Все, бояж. Первого я искалки. Как и мог так рисковать? Рисковать было глупо. Нужно более будет придумать какую-нибудь защиту, мне таких рисков, потому что такие риски вряд ли добро приведут приведут. И риски нельзя оправдать никак. Нора? Нора! и Нет, я хотел часть, Нора. Без морфоза. Где морфоза? Mm. Так, Нору. Ладно, все, я спать. Сегодня выдался трудный денек.